Всем привет, дорогие друзья! В этом видео расскажу про новый интересный проект, называется Smart Quorum. А, в общем, самое интересное, как на этой монете можно заработать. Заработать можно двумя способами. А, скажем так, слить ее при выходе на биржу, когда она у нас уже есть, либо подождать немножко, переждать время, когда там все ее посливают. И, как обещает после 4 июля награда за блок упадет в двадцать два с половиной раза то есть понимаете да когда упадет награда за блок сразу пойдет просто колоссальный рост этой монеты начнет в общем использоваться на платформе smart quorum в качестве единственного возможного способа оплаты то есть все награда за блок упала цена взлетела начало все работать в общем кратко о платформе расскажу smart quorum это платформа коллективной блокчейн разработки, здесь заказчики как бы из корпоративного частного сектора встречаются с разработчиками и аудиторами, то есть работы здесь как бы разные, смарт-контракты, разработки там блокчейнов, монеты и тому подобное. Какое преимущество у этой монеты, главное преимущество это как бы ну что коллективная разработка, есть один разработчик и несколько аудиторов, которые в режиме открытых комментариев вносятся и поправки в код. То есть и тоже на это можно будет заработать. Ценные комментарии точно так же оплачиваются. То есть нашли что-то, ошибочку, написали, получили вознаграждение. Ну, в общем, здесь как бы рынок развивается экспансионально. За счет как бы, роста платформы будет расти спрос на, расти спрос на монету благодаря снижению как бы, награды за блок. И ценность новых монет будет высока. Сами понимаете, да? Награда за блок упала, сразу курс поднялся. И, соответственно, сами монеты сильно подорожают, ну, относительно цена ICO. То есть, если сейчас можно немного вкинуть, переждать этот момент, и потом, после того, как награда за блок упадет, поднять неплохие бабки. Ну, это как такой вариант. Можно другой же вариант сразу же, допустим, после выхода на биржу, если вас устраивает цена, можно будет продать эту монету. Не знаю, я лично предпочитаю немножко переждать и потом сделать неплохие на этом эксы. В общем, как бы у меня на этом все. Оставьте свои вопросы в комментариях под видео, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Давайте всем удачи, всем пока.